в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. По определению, в указанных заведениях невозможно обеспечить необходимый уровень мероприятий по сдерживанию распространения COVID-19. Игнорирование данной проблемы может повлечь не только массовые вспышки заболеваний среди заключенных и следственно арестованных, но и различные формы недовольства среди них. Одним из решений назревшей, а возможно уже и перезревшей проблемы, может быть широкая амнистия в связи с 75-летием победы. Об этом я неоднократно говорил в своих видео, приводил позицию различных общественных организаций, предлагал подписать соответствующую петицию новой газеты и требования партии Яблока. Однако, несмотря на сложившуюся обстановку, представители властных органов либо отмалчиваются, либо делают заявления, противоречащие здравому смыслу. Так на днях глава Комитета Государственной Думы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что амнистии к 75-летию победы Великой Отечественной войне не будет. Якобы в Думе нет проработанных текстов, а амнистия не может объявляться под копирку. Якобы люди не должны надеяться на амнистию, совершая преступление. Всем понятно, что государственные деятели давно оторвались от жизненных реалий и витает в облаках своей значимости. Остается надеяться, что люди, действительно принимающие решения, не разделяют абсурдности взглядов господина Крашенинникова. Что же касается отсутствия проработанных законопроектов, то такое заявление не менее надумано, чем предыдущее. Государственная дума, которая не место для дискуссий, в кратчайшие сроки принимала и значительно более сложные законопроекты. Иногда такой процесс завершался одним днем. Например, закон о формальных кредитных каникулах или крайние изменения в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. Поэтому не стоит отчаиваться, услышав новые перлы от депутата Государственной Думы. Тем более, что соответствующие проекты зарегистрированы в Нижней Палате Законодательного Собрания. В своих предыдущих видео. Я рассказывал о проектах амнистии депутатов Иванова и Шаргунова. Свои проекты амнистии ранее предлагали Совет по правам человека, а также независимые депутаты Мосгордумы. В марте известные российские правозащитники призывали власти амнистировать как можно больше заключенных для предотвращения массового заражения COVID-19 в местах лишения свободы. Препятствий для рассмотрения соответствующих предложений, внесения корректив и принятия их Государственной Думой нет. И сделать это возможно, как я уже говорил, одним днем. В одном из своих видео на тему амнистии я рассказывал об отсутствии единства относительно амнистии в 2020 году в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации. Похоже, что даже в этом в настоящее время совершенно ручном органе возобладали здравые идеи. Вчера в СМИ прошла информация о том, что члены Совета по правам человека все же поддержали проект аварийной амнистии, предполагающий освобождение из колоний осужденных, имеющих право подать на условно-досрочное освобождение. Предложение рассматривалось на заседании Президиума СПЧ. Правозащитники указывают на то, что из-за карантина в судах не работает механизм условно-досрочного освобождения, а эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях ухудшается. В связи с этим член СПЧ Андрей Бабушкин предложил освободить заключенных, у кого подошли сроки условно-досрочного или сроки изменения наказания на более мягкое. Ева Меркачева отметила, что по ее сведениям, не только в Москве, но и в других регионах полностью блокирован доступ места лишения свободы для член членов общественной наблюдательной комиссии, включая даже возможность поговорить с заключенными по телефону. Адвокаты пробиваются туда с боем. Надежной информации о заболеваниях из СИЗО нет, что провоцирует бунты, считает госпожа Меркачева. В итоге предложение членов Совета было одобрено большинством голосов, а председатель Валерий Фадеев пообещал начать продвигать проект амнистии немедленно. Нам же остается только надеяться, что здравый смысл у людей, действительно принимающих решения, все же возобладает и они не будут доводить ситуацию до критического уровня. Даже в условиях закрытости системы ВСИН уже сейчас в общество просачивается информация о вспышках заболеваний в исправительных учреждениях и проявлениях недовольства осужденных. Чтобы довести свое мнение до власти имущих, переходите по ссылкам в описании к видео и подписывайтесь соответствующие обращения в адрес Президента Российской Федерации. С вами был адвокат Вячеслав Мановский. Если у вас есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на мой канал, а я отвечу на ваши вопросы.